Привет. Добро пожаловать на канал MaxBugs. Сегодня я тебе расскажу, как я заработал свои первые деньги в интернете, эти способы работают до сих пор и каждый на этих способах может заработать, так что смотри ролик внимательно и до конца. В общем, ребята, что я заметил, 60% людей смотрят мои ролики без подписки. На данный момент нас уже более половиной тысяч человек. И вот если ты не подписан на этот канал, то подпишись. Нас уже будет более 8 тысяч человек. Большое тебе спасибо. А я начинаю ролик. Начну я свой рассказ именно с первого сайта, на котором я начал зарабатывать. Это Advega. Сайт простой, там заказчики выставляют свои задания. И за эти задания вы получаете, так скажем, вознаграждение, денежное вознаграждение. Как видите, я начал свой путь в 2012 году. Это то время, когда у меня только появился интернет, и я уже знал, то, что там можно зарабатывать. Как видите, на начало недели у нас 4 доллара, и проходит буквально одна неделька, и у нас на счету уже 12 долларов. То есть я заработал за неделю 8 баксов. На то время это были неплохие деньги. Я за 10 долларов себе когда-то купил мопед, чтобы вы понимали. То есть я уже будучи мелким парнишкой, я уже заработал себе сам на мопед через интернет. В общем, смотрите, здесь задание... Были по 0,09$, где-то были подороже, вот 0,27$, где-то были вообще по полдоллара задания. И таких сайтов было множество. То есть, я сидел на них, выполнял какие-то нетрудные задания. Это, например, подпишись на группу ВКонтакте, поставь кому-то лайк, сделай где-то какую-то статью, репост, не что-то. Вот такие вот задания я выполнял, и за них получал какие-то вознаграждения. То есть, вот, это тот период, когда я уже начал работать, вот могу еще показать какие-то... Вам задание, когда я здесь выполнял. Как видите, здесь я буквально заработал примерно на этом сайте 30 долларов. Это первые мои деньги, когда я вот поднял 30 баксов и думаю, ашленить. На интернете реально можно заработать. Здесь я провел примерно, может, год примерно. То есть я здесь работал. Потом я, короче, начал мухлевать, начал обманывать заказчиков. То есть Делал какие-то левые репосты с левых страничек и меня, короче, вообще заблокировали на этом сайте. Как меня заблокировали на этом сайте, я перешел уже на другой сайт, seo Sprint. Как видите, у меня здесь до сих пор 138 рублей лежит. То есть здесь я уже также начинал зарабатывать, заходил в задание. И как видите, здесь задание по 40 рублей где-то есть, где-то по 0,09, где-то по 2 рубля. То есть по сути, не такие большие деньги, но это были именно первые деньги, которые я... Я мог заработать. Вы думаете, ну вот 40 рублей это вообще мало. То есть это вообще, ну прям реально мало. Ну, вы сами подумайте, вы выполняете в день примерно 10 таких заданий по 40 рублей. И вам уже начисляют на баланс 400 рублей. То есть это по сути, ну получается некая таки зарплата. На этом сайте я также работал, как видите, я до сих пор не вывел, забросил уже давно этот сайт и, короче, реально на него уже давным-давно не захожу. Можете просто просматривать сайты, за это получать копейки. То есть, здесь я также работал. Третий сайт, на котором я работал, это был RU CAPTCHA. Я скачивал здесь приложение, устанавливал сразу 4 приложения на монитор и сидел, разгадывал капчу, Чтобы вы понимали, когда вы заходите, допустим, в контакт, вам вылетает капчу, там разгадайте животных, выберите лестницы и вот за такую вот разгадку карточек именно за 100, ой, за тысячу разгаданных таких капч, вам платят 160 рублей, и казалось бы, это как бы мало, но когда у меня было открыто 4 программки, я сидел, я за час зарабатывал, ну, примерно допустим, там, 160 рублей, кажется, ну, вроде бы мало, но вы сами подумайте, вы на работе сидите примерно за такие же деньги, то есть в интернете реально можно заработать, но здесь я, так скажем, долго не просидел, потому что сервис был багованный, то есть я сидел, эти капчи тупили, они долго вылетали, там пришли, приходили по полминуты ждать одну капчу и то есть меня мне это реально надоело там заработки упали до 6 рублей примерно за час и я понял то что это вообще ну бессмысленно то есть сидеть тратить свое время крайне нереационально в общем смотрите что я хочу вам показать дальше в 2012 году я нашел такой сайт еще как радиоскот то есть я вам сейчас все прямо на примере покажу Переходим в письмо, которое я писал этому человеку, и то есть я писал статьи, то есть я неплохо разбираюсь в радиоэлектронике, я ему отсылал свою статью с фотографиями, с текстом, как видите, вот мои изобретения, так скажем. То, что я сам сидел, чертил там, сам все спаивал и писал некий текст. Как видите, текста здесь не очень много. Пара фотографий, немножко текста. За одну статью я получал 100 рублей. То есть, это для меня вообще было пушка. Я сидел и мог в день три статьи накатать, отправить, заработать 300 рублей в 2012 году. А Это вообще были прям бешеные деньги для меня. И То есть, я тут думал, вот оно реально поперло. То есть, как видите, я реально... Сидел в этой теме, разбирался, отправлял статьи. И то есть вы подумайте ну я не умею писать статьи, я вообще ничего не умею, у меня ничего не получается. А вы попробуйте, вы просто начните, у вас реально начнет получаться. После того, как я уже с этих сайтов хоть что-то начал выводить, я уже перешел так скажем, на более серьезные сайты. Там, где я уже писал более серьезные статьи, правда, у меня уже это ничего не сохранилось, только сохранились, как видите, вот именно эти письма, которые я отправлял этому человеку. И чтобы вы не думали, то, что я сейчас вас там развожу или что-то, я вот прям максимально все доказываю. Как видите, какой-то сайт радиосхемы. Мы здесь видим то, что вот какая-то статья, и эта статья это моя статья. Переходим в конец и видим, статью прислал Максим Шайков, а это есть я. То есть на этой статье я также заработал 100 рублей. Статья вообще простая. Я просто написал, как отремонтировать новогоднюю гирлянду. Я просто здесь от себя написал. Много воды. Но ну, 100 рублей мне за это прислали. Если вам этого мало, смотрите. Продемонстрировал Максим Шайков. Вот еще какой-то плазменный шар. Здесь даже какой-то ролик мой есть. Я помню, присылал. Можем даже посмотреть сейчас. Как видите, это вот мое изобретение, я сидел, еще качество было плохое. И видите, я такой был маленький изобретатель еще в 2012 году. Вот, понимаете, это еще один сайт, еще один, то есть много схем, то есть много моих вот статей именно на сайтах. И за каждую статью я вам уже показал, сколько я брал. Как видите, здесь обратно я. Сегодня я еще вам хочу рассказать о таком сайте, как не знаю как он называется, короче это хайп проект по факту, то есть вы сюда вкладываете деньги, это уже такой сайт именно с деньгами, с вложениями но можно и без вложений, при регистрации вам дают 1000 доллар. то есть вы на эту 1000 байдоллар будете зарабатывать примерно 0,16 16 рубля в день, по сути мало, но если каждый день что-то делать, вы себе там на баночку пива накопите, то есть вы вообще ничего не делая вы скажете, вот это блин сложно да ничего сложного. вложили деньги там вот вам 1.66 процентов в день, ничего сложного, купили мощности, все, серваки как бы майнят, грубо говоря, конечно, это все ерунда, это все такая красивая зарисовка, но сколько будет жить этот хайп проект, я не знаю. Живет он уже по факту 4 года. Я сюда проинвестировал 5000 рублей, чтобы вам показать. А как это показать? А, я не знаю, вы можете просто по мощности посмотреть. Ну и вывод средств я уже выводил, наверное, несколько раз. Сейчас введем картиночку, а то видно, я уже долго сижу. Короче, оно вот все подвисло. Выводил здесь я уже, наверное, три раза. Выводил на Kiwi кошелек, но я не буду показывать, потому что там, как бы понимаете, номер, мне лень замазывать. И видите, на Яндекс выводил. По факту я уже отсюда вывел примерно, сколько там, 308 рублей. То есть, закинул 5500, вывел пока 308. Но буду смотреть, каждый день буду потихонечку выводить, и мало ли что-то из этого получится. То есть, не всегда же сидеть за этим трейдингом, иногда просто башка пухнет от этого трейдинга, потому что ты там пытаешься от то заработать, у тебя все время минус, минус, минус, вообще ни хрена не получается. Ну блин, а тут вот понимаете, как я раньше в интернете сидел, то есть мне было по кайфу, я сидел, выполнял задания, писал статейки, то есть разгадывал вот эту вот капчу, и все было вообще крутяк. Кстати, еще вам хочу рассказать об одном приложении, приложение это называется Яндекс-Толлака. Яндекс-Толлаки я уже снимал отдельный ролик, и на этом приложении можно заработать. Вот как видите, яндекс .Толка. именно такой вот значочек выглядит. И здесь у нас есть, так скажем, задание. Выходите, и здесь вот написано. Фотография зданий, то есть вы ходите и фотографируете здание, вы пришли, сфотографировали здание и после вашей фотографии публикуется допустим в Яндекс -картах. то есть понимаете вы делаете полезное, и при этом за одну фотографию вы можете зарабатывать больше чем пол доллара, то есть 0.65, а даже в некоторых почти по доллару, то есть понимаете Яндекс.ЛК вообще штука прикольная. Я оставлю все ссылки на эти проекты в описании. Некоторые будут реферальные, некоторые не реферальные. Ваше дело переходить, не переходить. Смотрите сами или гуглите просто по названию. В общем, чтобы вы понимали, с Яндекс я выводил, наверное, раза два. Выбил я за все время 27 долларов, так получается. да? Ну, 27, конечно, маловато, но, знаете, все-таки. То есть, 27 баксов, я считаю, а нет, Талакей я еще работал в 2019 году, 17 января. То есть, чтобы вы понимали, еще год назад я был, грубо говоря, в нале и зарабатывал на Яндекс Яндекс.Толаке. То есть я тогда учился в универе, и чтобы хоть как-то себя там прокормить, какие-то шмотки купить, я, естественно, шел, фотографировал здание. Ходил зимой, ручки тряслись, но ну, я а ходил и фоткал. Иногда писал, естественно, статейки, иногда до сих пор пишу статьи. То есть это уже больше не как для заработка, а просто для фана. То есть ты зашел, накатал себе статейку, за эту статейку получил там сейчас, наверное, рублей 200 получается там за статью. И по факту прикольно, ты становишься, естественно, немножко популярен, и тебе за это капают бабки там небольшие, но все-таки вознаграждение. Так что смотрите, выбирайте сами, но в интернете реально можно заработать. Я сегодня вам рассказал прям банально самые простые способы копеечные но на этих копеечных сайтах вы можете заработать себе допустим 300 рублей эти 300 рублей вложить на один трейд или на бинариум и разогнать эти деньги уже до более существенных сумм ну естественно также быстро можете их потерять так что запоминайте адвего сеуспринт рукапча и здесь уже пошли мои, естественно, стратегии, То, что я вот писал, вам рассказывал. Ну, еще можете посмотреть, как я уже говорю, хайп-проекты. Естественно, хайп-проекты долго не живут. Кто-то из них быстро умирает, кто-то немножко попозже. То есть, все здесь уже зависит от того человека, кто разработал данный проект. На данный момент проект реально платит. Не знаю, как долго он еще будет платить, но я буду себе потихонечку вводить. Надеюсь, вам ролик понравился. Если какой-то вам способ реально пригодился, поставьте обязательно лайк. И да, не забывайте... Про яндекс Толоку, потому что на яндекс даже я говорю, в прошлом году я заработал 70 баксов менее чем за месяц. Удачи вам всем и добра. Пока.